Уважаемый Александр Григорьевич, обращается к вам вдова жена участника инвалида ВВ Грунова Ольга Михайловна, проживающая в городе Гомеле. С подарения Вольга, мать расстрелянного за забойство Александра Грунова, протягивает смагаться с судовой системой. Я лично вот писала только Генеральная прокуратура, это мне ответ пришло, и правительственно это администрация президента Республики Беларусь с допомогою правооборонца у Жаншина потребует изменить закон, який не дозволяет повідомлять про местце поховання осудженных на смерть. Отказы от усель однольковые и, на жаль, несутешальные. Ваше обращение поступившее в администрацию президента Республики Р Беларусь, оставлено без рассмотрения. Правооборонцы личазь, что тут треба исти до конца. Богаткие, жорсткие и бесчеловечные законы засталися в Европе только у Беларуси. Мы свернулись до Гоменского областного суду, который непосредственно принял, принял приговор об смиротном покарании, как поведомили час, место, дату похования. Вядома суд отмовился, спаславшись на национальное законодавство. И вот Леонид с Вольгою подали скаргу с просьбой изменить закон и дозволить семьям самостоятельно обирать, где похавать покоранного свояка. Конечно, мы по этому, по этому пойдем до, до Верховного Суда, чтобы выкарастовать все сроки внутренней правовой обороны. Параллельно, спадар Судаленко судаленка звертался у во все махчимые инстанции. Конституционный суд, у Рад Краины, две палаты парламенту. Правооборонница трымал одные адмовы. Чиновники тлумачат, что каким чином яны не акты помсты и вандализму на могилах расстрелянных. Мы про боронцы лечим, что это не так. Вы отдайте тело своейкам. А, Удадиному выпадку отдайте тело матери. А вот и она сама примет решение, где, как поховать и как охуывать на этой гитемуилке. Забитая гором женщина амаль не споделяется, что познает место похования своего сына, але протягивает магаться. Уже не для себя. А для иных. Чтобы расстрелянных, я думаю, что это не последний случай. Хотя люди борются за то, чтобы отменили смертную казнь, но я думаю, пострадавшие после меня тоже не ну не переживали или ну можно сказать с ума не сходили от того, что не отдают тела. С подарки невользе уже 66 годов. Боль от страты сына узмотняется покуты от неведомости. Не он уже наказан, а я наказана, что я ночами не сплю. И вообще, стоит он глазах, что лежит там в земле, и я не могу к нему сходить не на могилку и положить цветы. З родных у Жанчына Амаль никого не засталося. ейного мужа забили Амаль 20 годов тому. Справу гэтак и не раскрыли. Сын вельми любил батьку. тому у Жанчына хотела похавать его побач. Дай Бог, чтобы люди, которые помогают, добились этого и... Или я не знаю даже, что мне делать дальше самой лично. По водле известных правооборонцев, за часы незалежности у Беларуси расстреляли каля 400 человек. Можно только мерковать, кольки людей, як и Вольга Грунова, споделяются отшукать место, где лежит их сын, муж або брат. Смертное покарание это присут не только злочинцам, но и их родным. После расстрела сваякам не выдают тело и не поведомляют про место похования. Ти треба это менять? Мы запытались у Минчуков. Может быть, смертная казнь – это в какой-то мере это и логично, если человек там террорист или что-то такое, но я думаю, ну на захоронение он имеет право. Ну, я считаю, да, что нужно, чтобы родственникам сообщали, где он находится. Его убили, он преступник, его э, смертная казнь состоялась. Ну, пускай родственники заботятся. Надо, От, это ведь всем хочет... Пусть он отвечает да, там. А родственники должны знать, где он находится. Но все равно, все смертная вступит. казнь, я вам скажу, это не выход из положения. Выдавать, наверное, надо родственникам, чтобы похоронили. А так... Заслужил он это или нет? Один Бог только знает. Я считаю, надо, конечно, а как еще? Все-таки, когда мать носит под сердцем, рожает правильно воспитывает. Откуда она может знать, что потом правильно получается? Как будет бы решение последнее тем же родителям, правда? Я за то, чтобы тела выдавали. Все-таки захоронение это какой ритуал, который уже существует не до тысячи лет. И, ну, я не вижу смысла повода, чтобы не нарушать его. И сам факт невыдачи тела это, – это очень суровое наказание всей семье, родственникам, близким. Я бы не стала этого бояться властям. И законы должны быть гуманными. Мы все люди. И хоть бы что человек не совершил, но родители это не виноваты, например, что сын там совершил что-то. И как бы для уважения родителей тела сына. Надо вернуть. Для родственников все равно свой человек самый дорогой, какой бы он ни был. Пусть он даже самый плохой. Поэтому я считаю, что тела нужно отдавать. Ну, наверное, это будет по-христиански. Просто захоронить его и будет какая-то панихида. По крайней мере, кто-то будет помнить. Каждый человек имеет право на память. Безусловно, надо, конечно. Какой бы ни был человек, родственники имеют право знать. О том, где он похоронен И приходить к нему на могилу Он для них родной человек останется Всегда И вообще мы против смертной казни